Я январем дома, Нарисую на снегу любовь, Ту, которую не отдала, Ту, которую мог взять любой. Я вплыву в заснеженный февраль И у Вилги отберу мотив, Тот, который не сыграл рояль, Чтоб не дать твоей любви. Для марта погашу фонарь И представлю, что вокруг светло, а Апрель, ворвавшись в календаре, Разобьет ненужное стекло. Я из мая унесу цветы, Те, что ты бросал к моим ногам, А июнь сотрет твои черты, Как вода смывает. Я в июле загружусь с другим Он для лета, а не для зимы Ближе к августу раздам долги За любовь, что не брала займы. Мне на плечи упадет сентябрь Долетевший сквозь века звездой И янтарною листвой В уже сюжет другой, опустеет ноября постель и ударит в колокол звонарь, с каждым днем все ближе мой апрель, с каждым днем все дальше твой январь, с каждым днем все ближе мой. line